Всем хорошего дня, с вами самостройщик Леха, я продолжаю возводить свой дом и сегодня расскажу, как я монтировал второй этаж, ну погнали! монтаж второго этажа значительно отличается от монтажа первого. Во-первых, высота без временных полов скакать очень очень сложно. Ну, также вес кирпича никуда не делся. Ну, а в третьих, кирпич уже не берешь с соседнего ряда, с соседнего поддона, а его сначала нужно поднять на второй этаж, потом уже разнести по периметру и только потом монтировать. Это пока первые четыре ряда пока не нужно ставить поддоны либо боковые после возведения первого этажа рука более-менее научилась уложить газоблоки правильно но так как кирпичи постоянно приходится поднимать снизу наверх а на сокращение времени так как то не сказывается вообще Долго помучившись с прыганием по балкам бесвременного пола, я понял, что сэкономить на черновом поле не получится. И пришлось купить еще один куб досок, а это 10 тысяч рублей. 9500 я дал закуп досок второго сорта, это потому что Москва, и плюс 500 рублей еще была доставка. Взял я именно второй сорт, потому что ну, первый сорт переплачивать я не вижу смысла. После того, как я поднял доски на второй этаж, я не все целиком застелил, а застелил только те зоны, где будут прекрасно работать. В основном центральные зоны я оставил не застельными, чтобы можно было поднимать и опускать какие-то материалы. Проще поднять доски на второй этаж, застелить их на перекрытие и начать работать. Как бы там ни было, когда работаешь один, время уходит гораздо больше, чтобы подать, поднести, распилить, отнести, подержать. Где-то на, на то, чтобы застелить весь этаж, у меня ушло 3 часа. Когда есть пол под ногами, уже намного приятнее ходить и работать, не опасаясь, что ты уйдешь вниз, и на этом твоя стройка прекратится. Наверное, как большинство всех, во время стройки вылезли некоторые инциденты и проблемы, которых, в принципе, не планировалось. Я планировал поднять второй этаж на метр и сделать мансарду. Но, посмотрев по ютубу много роликов, пообщавшись с людьми, выяснил, что сделать холодный чердак либо мансарду цена значительно варьируется. Чтобы сделать теплую мансарду, в которой можно, в принципе, жить и с окнами, нужно потратить почти полторы крыши с холодным чердаком то есть вырастает в полтора раза было принято просто закупить еще на 50 тысяч газоблока и сделать полноценный холодный чердак Говорили, решили, будем делать холодный чердак. Все, нужно закупить оставшийся газоблок. Стал искать и выяснилось очень интересно. А, так как я один, строю потихоньку, то кадры, которые сейчас видите, это уже конец августа. Ну, лет у нас было теплое, более -менее. Мне нужен был газоблок. Оказалось, что ближе к осени цены на газоблок растут. Причем в геометрической прогрессии. Это раз. А во-вторых, склады оказываются пустые. И чтобы купить блок, нужно сначала внести предоплату, а потом уже ждать месяц, пока изготовят и привезут. Другими словами, моего блока марки D400, 625-250 на 400, нет в Москве, только на заказ и только по стопроцентной предоплате. Так как я с предоплатой не дружу, для меня это вообще считаю, считаю что это развод, я пришел, обходил практически все рынки в округе и пришлось взять то, что есть. Я взял марку D500 и блок не 400, а 300. Как я покупал арматуру не на рынке, а на стройке, получается там два 20 раза дешевле, то мне ее в принципе в излишки девать некуда было. Я армировал просто через ряд. Таким же способом я показывал в предыдущих видео. блоков получилась такая типа интерьерная фишка нижний блок после до пятого ряда у меня, толщина 400 а верхние пошли 300 уже и через такая 10 сантиметровая ступенька чтобы ее не было видно снаружи я сделал э, уклон внутрь то есть вы сейчас видите я делаю армопояс хожу к расстройке ступеньки ступеньке Да, кстати, так необычно получилось, что благодаря этой ступеньке я практически не хватил никакие козлы и подставки для второго этажа. Я просто вставал на нее и по ней ходил. Из-за того, что на толщиной 10 сантиметров, то, в принципе, нога там свободно ходила. Единственное, было неудобно, я делал специальную стремянку, чтобы поднять блоки на ряд, и потом уже просто влезал на ряд и бегал по ряду. В принципе, получалось ну, неожиданно проще, чем... Я представлял себе, когда буду делать настилы такие высокие, опять это мучиться как на первом этаже. В принципе, основные стены я закончил, осталось сделать только центральную, так как я отказался от самораспорной крыши, то есть мансарды, я просто взял блоки и поставил боком и сплял а, уже основным несущим стенам. Ну, финиш уже близко. Я вот сейчас вам показываю, как я делал, получается, если не считать армопояс, то последний ряд второго этажа. Сейчас расскажу подробно, как я его цеплял к основной несущей стене. чтобы центральная стена никуда не убежала, я ее э, стыковал с несущей с помощью обычной сетки. <музык> То есть, грубо говоря, просто сделал 4 отверстия гвоздем, не внедрели, запихивал туда джипеля, джупиля крепил сетку и сетку сажал на клей, э, на песчаный клей под газоблодой. Этой сетки меня в принципе много. Я покупал ее для всего дома. Я думал, что буду этой сеткой армировать ну, армировать ряды. Но потом уже знал, что люди армируют арматурой, тоже в принципе неплохо. Но вот только почему не стал использовать сетку? Потому что если армировать каждый ряд сеткой, то получается каждый следующий ряд нужно подпиливать, потому что раствор плюс сетка не идеально ровно ложится блок. В принципе, стены деться никуда не могут, если есть армопояса. У меня есть армопояс э, в начале второго этажа, и сейчас будет уже армопояс под крышей. Так что, в принципе, боятся за то, что стены разъедутся, куда-то уедут, э, не нужно. Все, уже виден, в принципе, финал стройки. Я наконец-то закончил второй этаж. В следующем видео я буду делать уже армопояс второго этажа и под крышу. Ну, с вами был Леха. Всем хорошего дня. Увидимся с вами ровно через неделю. Пока-пока.